жу sure. sure. Хорош, не у заметил, Малый свет, зари, Давай, сольная песня. Клн, ты мой опасный. Я такие же клм. Нам и нет, вам, нет, и всем. Только... А, чё, ну давай, Даша. Извини, Извини вот а что? давай. Дальше. Извини, пожалуйста. Похоже, мелодия какая-то. А что ты? Ладно, мы Я такой классик. Отговорил роща золотая, может, пить тут и не добили да, любимые а? папины песни. Музыка. О, моя утраченная свежесть, Пусть твои волосы полагодичут. О, моя утраченная свежесть, Пусть твои волосы полагодичут. Let's go.